Первое, с чего я начал после того, как завелась машина, это привел порядок подвеску. Об этом я уже говорил в прошлой серии. Но мои кривые руки, к сожалению, при замене шруса, точнее не шруса, а пыльника шруса, не до конца дотянули гайку. И, и при последующей езде я быстро убил подшип. Пресса у меня нет, пришлось ехать на замену к ребятам. Тем более она недорого стоит. Перед тем, как начать, я хотел бы передать привет Сергею из Москвы, который на драйв зарегистрирован под ником Приколис2007. Все раскрутится, я разбирал. Новый подшипник идет без смазки от слова совсем. Хотя это SKF. Такую штучку прикупил. Высокотемпературная подшипниковая смазка. У нас зеленая. Но внутренность он уже вытащил. хороший старый подшипник. but you need Вот так было изначально